Сидячий? Чё? Сидит? Кто? Ну, мужик этот твой. О, деревня, а? Ну ты даешь. Кто его посадит? Он же памятник.